Смотрим Карину. Слышь, Зин, а, а что у нас так убрано? Праздник, что ли, какой-то? Ну, это не, не, не праздник. Ну, как? Да не праздник, там не брат приезжает. В смысле, какой брат? Что, какой родной, какой может быть что Зина, брат? Зина, это мой дом. Я сейчас... Грабители были, все были. Брата не хватает. Под конец не хватает братишки. Значит, это и мой дом, понятно? И, и вообще, хоть познакомишься с настоящим мужиком, а то у вас в Москве одна вот эта вот непонятная ш... Как будто Женя не мужик вообще в Москве. Тут и понял еще. Просто он у меня понял. на трупу летельном заводе. Ага. Иван Дулин из Челябинска. Никого здесь не было. Уже приехал. приехал? Видим, видимо, на это и намекают. Вот знакомься, мой брат Илья. Скромный. Слушай, в общем, давай, показывай свою эту принцессу лебедь. Гей, хлопцы, гей. Шутит? не смешно. Такой у меня шутник в Куэн играл. Невест, показывай. Ну, если нет девушки никакой рядом, что показывают-то? С одной стороны. Это на память. О! Охуеть. Ёбный врод. Что за пиздец ай, Да кого там? Ах ты, блядь, какая, Ах ты, сука. Зина, нож положи, Зина. Я тебе, я... Лучше бы соврал, чем правда такая. Вокруг камина бегают, блин. Да я понять не могу. Ну, был нормальный. Мужик, а! И вот это вот, и вот так вот, и во все, там все девки от него бегали по заборам. Там да, ну что за херня-то, а! Бери, Дима, нож убери! Да, да, да, да, да. Но ну, мы встречаемся уже год, ровно год. Счастливый коп. Самый счастливый, самый. Хорошенькая пара такая, блин, с бородкой, такой мальчик. <связывая> Дина, мы живем в цирвизованном мире! Правильно. Мой <связывая> брат, вот этот вот, голубятина, а! прекращай! В любви нет границ, как бы, нам тяжело, действительно, Вообще. очень туго, но мы справимся. Да Зина, ты будешь в мире! Зина не поймет такое, нетолерантная. Лен. Сука, да как так можно-то, а? Да это все близкие-то что скажут? Что это, что за беда россия рот? Зина, каждый а, право право я, Подаруй, уходи, Зина, каждый имеет право на выбор! Зина, каждый имеет право на выбор! Да, если хотим, как там хуяло, Ну, блядь, мой, мой брат, блядь. Кому угодно можно. Ну, моей семье нельзя. Ну, может и правда. Не знаю, как я поступил бы. Сука. Самое плохое, что нас не понимают, наши близкие. Никто не понимает. Отец его сразу зарежет. Лучше я зарежу. А ну, сука, резина. Я тебя порудил, я тебя и убью. Где ты сядешь? Ты мне скажи, а ну как ты вот это вот променял на ну, вот это вот, а? Вот здесь да я пошутил. Едить твою мать, а? Шутник, ё-моё, тут порог сердца чуть не случился, пошутил, блин, но. То есть все, что было между нами... Да нами. и тот тоже пошутил с тем, кто был. Тебя всегда вечно сухой там, блядь. Тебя всегда разбить суп перевернуть постоянно. Я уже опять это у меня сердце, ты как дурака. Я ж говорю, актер у меня, видишь? Что, а тогда или Ленка? Ленка. Вот и кончилась судьба парнишки, который семья не понимает. Ой, ну слава богу, да. До колена, -мо, бетончики. Да, мам, ты была права. Это... Чё, мам, я ему поверил. Бедный парнишка, блин, такая судьба, невеселая. Ну, как всегда, Карина. Вот, блин, это зараза, Маринка, 500 рублей за укладку берет. А у меня, между прочим, сегодня свидание. Слушай, ну у меня это... Ну, в деревне надо экономить деньги, конечно. Надо сделать дешевле. Дуне подарили этот стайлер. Давай я тебя накручу. А Алло, Донь, слушай, а как этот чудо-стайлер-то работает? Мам, это... Сеть включаешь и работает. Стайлер Кирлэнд стоит от Ремингтон. Его уникальные зонтые пластины позволяют не только выформлять волосы, но еще и делать завивку и даже локоны. Ладно, разберемся. Спроси, Спросила, знаешь, как это самое... Замы... Как включать, что-то рассказала. А толстая такая красотища стала, блин. Прическа распустилась. Красота. Видишь, прическа появилась, сразу мужики толпой. Молодец, ты кого там, а? Мне тоже мужик нужна, ну крути. Ну проходи. Бабки все пришли, просто деревенские. С мужиками хотят быть. Идит Мадрид, вы что, все ему позвали, а? Обвораживающая, Эдит Мадрид, обвораживающий, ругается. Бабка красота стала просто, то как-то толстая тоже, ух. Мужся накрутить, а? Сапожник без сапог тоже хочет. Ого. Карина распустила вот самая красивая девушка в своем вайне, самая красивая. Че надо? А я к вам это, трубы прочистить? В деревне? Чего нам чистить то блин? А? Про что намеки-то? Вот и себе накрутила. <смех> <смех> Заходи. А Карине этого и надо было. А, Карина? Ну что, картила в школе? Сегодня Сеструшка и сеструшка. Ты получила? Ну я ты умная. А еще учительница сказала. На рублей на новогодний утренник сдать завтрак. Хорошо, я сегодня зарплату получу и завтра ты денежку сдам. Нет. В день зарплаты попросила. Денег дома-то, конечно, нету. Нисколько. Кать, я хочу тебе помочь. Ты не должна все делать сама. Я уже тоже взрослая. Если сама взрослая, так и не нужен. Если денег не хватает, не нужен никакой подарок. ё мое на Новый год. Ё-моё. Нет, Зайчик, ты еще успеешь побыть взрослым. Катя, на сегодня это все. Спасибо. Пожалуйста. 1200, ну в принципе нормально. Если каждый день работает, ну вроде нормально. Может день неудачный. Да, Катя. А можно я сегодня тоже останусь, проберусь? не просто денежку подсобрать надо. Катя, не получится. Я новую борщицу, Не получится с подработкой, не получится. Чтоб до двух тысяч добить и отдать на подарок сестре. На угу. хорошо, спасибо. Привет, мой хороший. Зайчик, слушай, передай учительнице, что мы завтра день нас подадим, потому что мне сегодня зарплату не выдали. Нет-ка, деньги уже не нужны. Подзаработала уже, пока... Сеструшка тут целый день была уже. Как это? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу у вас поработать. И кем же ты? В первом классе поработать, е-мое. Не получится ничего. Хочешь поработать? Мне без разницы. Мне надо помочь своей сестре. После угу. смерти родителей она все делает сама. Но... Я не думаю, что две сестры вместе живут и. Блин, разлучили, в детский дом отправили. Я не думаю, что так возможно. Но теперь я подросла и могу помогать ей. Мне в школу сказали принести 2000 рублей. Я хочу их заработать сама. Я хочу сама заработать, блин, ну не знаю. Карин пожалела и... Просто дала денег, да и все. 1200, 800 рублей отдала до 2000. Пожалела ребенчик. Молодец. Может, больше всех надо. И директор сам стал мыть полы. Вот колонна на него, она себя на него. Хороший поступок, блин, коренчики. Ольга и Дау, хорошая пара. Смотрим их и смотри! Молодой отец, сыноч хороший. Кто-то пришел. Смотри, пока мультик я сейчас верну. Маша, это цер... Ну и что пришло? Явно не потому что соскучилась. Вещи свои забыли. Пругались навсегда. Нехорошие отношения. Раз пришла. Быстрее, давай. Какая тебе разница? В смысле, какая мне разница? мужа разлюбила а ребенка еще вспоминает. Иногда вспоминает. Я, хочу видеть своего сына. Я тебе сказал, ты его больше не увидишь. Ты больной? Это мой ребенок. Это мой ребенок. Причины... Дом 2 включился. Вольги Бузовой. В том ролике ругались. В этом ролике тоже. В середине ролика тоже ругаются. Я... Махач, опять махач Вечная Ольга Бузова Ну что ты мне сделаешь? Зарежешь? За что быть? Даву А Дава бессмертный, как будто Давай, давай Ну и что ты мне сделаешь? Зарежешь? Давай Не надо так При ребенке ругаться, ну что вы делаете Эээ Не выдержали нервы, и ребенок всех помирил. Люблю социальные ролики. Сон. сон. Это с... это страшный сон был. Че, этот Соня опять не хочет вставать в школу? <соценно> да. Да. Актриса, е-мое, погорелого. Как и я такой же. <соценно> Обещаете, что вы никогда не будете ругаться. Обещаем. Конечно, не будет. Ну, до следующей ругани просто остались. Если ругаются, это навсегда. Это до развод. Это развод. Счастливая семья. Ну, ненадолго. Фурева. В ролике, как всегда, вожена душа, но душа уходит. Чё, не получится. Хороший велик такой. Ну крути! Ну проходи! Листанем. Я бы ее тут. Ух! Тоже душевный. Блин. Как наконец-то вот остались между ними. Хотя могу ошибаться. Блин. Ну да, без этого никуда. Соврешь недорого возьмешь. Вот так.